Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык за 3 минуты, но зато с крутым и большим удовольствием. Сегодня мы с вами разберем глагол venir и различия между глаголом и и venir. Давайте сначала разберем. при может переводиться как идти, ехать, приходить. Вот, это бинир. Давайте его проспрягаем. Yo бенго Ту, вьенес, эл, ella, usted вьене, nosotros, вьнимос, vosotros, вьнис, ellos, ellos ustedes, вьенен. То есть, вengo, вьенес, вьене, вьнимос, Все очень просто. Теперь вспомним глагол ir, вернее его спряжения, да, тоже, который переводится как идти, ехать, лететь и так далее, глагол движения. Бой, бас, ба, vamos. Байс, бан. Вот. А теперь разберем разницу. Потому что очень часто путают глагол бинир и глагол ир. Потому что они оба глагола движения. Да? Но все очень просто, если вы запомните одну разницу. Ир ⁇ это когда человек идет от вас. То есть уходит. А бинир ⁇ то есть он приходит к вам. Действие направлено, направлено к вам. Например, вы сидите дома. Звоните там своей сестре и говоришь ты когда придешь да? Ты когда придешь Cuando vienes. То есть она, вы понимаете, она придет к вам. А если сестра одевается, и вы ей говорите, а куда ты идешь A donde vas? Да? То есть ir, это от вас, отдаляется от вас человек, а venir, он наоборот к вам приходит, к вам, к вам, к вам, к вам, к вам, все У меня, кстати, был один случай, как-то я разговаривала с родителями моего парня, да, моего Эдуш, испанцами. И она нам говорит, вы придете завтра на ужин, бенис, маняна пара, сейнар. Я смотрю на Эду и говорю, а почему бы и нет, да? Поркино, бамуш. No? То есть я иду, говорю, бамуш. Вот, и мне мама его говорит, нет, нет, нет, мы дома будем есть. Типа, мы не бамуш, бени муж. Да? то есть бенир не ir". потому что если я говорю ба это обозначает что мы значит куда-то вместе идем в ресторан то есть из дома да вот а я дойду да, сказала в плане бабму что мы из нашего дома пойдем к ним туда отдаляемся от нашего дома вот а она поняла что мы пойдем как бы в ресторан нет вот поэтому если вы разговариваете с собеседниками говорит завтра бенись да, там вы придете завтра на ужин Си би ми муж, да вот, поэтому разницу не путаем, выучиваем, пересматриваем еще раз это видео. То есть ир от себя, бенир к себе, да, там да, к вам от вас. Да? Вот поэтому выучиваем это все. Подписываемся на мой канал, на мой инстаграм тоже не забывайте подписывайтесь. И знаете, что у меня есть моя собственная страничка. Там еще есть языковая школа, ссылка под видео или здесь смотрите.